Но в этой части будет огромный сумасшедший бассейн, здесь внутри огромный плавательный бассейн, вот здесь вот в этой части, фитнес-зал, детские комнаты, свое футбольное поле. Всю территорию приведут под стандарты 5 звезд. Если честно, была бы моя... Волей я бы этому отелю присвоил 10 звезд. Что мы обнаружим? Мы обнаружим два балкончика и полноценный однокомнатный номер. На первых этажах здесь у нас идут номера с террасами. Террасы это божественные, терраса это прекрасно, это дополнительное ваше пространство. Куда ты не посмотри, везде полно строителей, везде ведутся какие-то работы. Привет, уважаемые, замечательные мои покупатели квартир в городе Сочи, а также доходных апартаментов. На данный момент я нахожусь в отеле гостиничном комплексе под названием Весна, Волна, как угодно называйте. В данный момент это э, особо не очень важно. В общем, смотрим внимательно. Мы на прекраснейшей сумасшедшей резиденции, которая здесь у нас строится. Точнее, как строится? У нас здесь идет капитальный ремонт э, ныне ранее отеля прекраснейшего советского трехзвездочного под э, названием Весна. Ранее Волна, потом Весна, сейчас опять Волна. Смотрим внимательно то, что у нас здесь выше происходит. Смотрите, у нас здесь Будет свой собственный пляж Большущий, облагороженный, благоустроенный. Темпы работы вы видите, да? Все демонтировано до скелетика У нас здесь идет капитальный ремонт Везде строительство Огромнейшая территория Практически 8 гектаров земли И пошли, дорогие мои, смотреть Этапы строительства Изменения в нашем комплексе Как он строится Как мы видим на данный момент В нашем отеле Полностью произведены все демонтажные работы Включая по всем э, объектам, которые у нас расположены на территории Видите, все кинотеатры, все рестораны, все гостиницы Все, что у нас были наши помещения, да, наша так называемая инфраструктура Все эти помещения, они у нас э, не демонтированы А, скажем так, очищены, почищены до монолита Далее сверху прокладываются полностью от начала до конца Новые коммуникации, как вы видите, да Прокладываются новые трубы, воздуховоды электрика, сантехника канализация содрали все, включая штукатурку и на данный момент у нас ведутся работы по э, ремонту номеров в номерах непосредственно в нашем отеле, дорогие друзья так, ну давайте на каком-нибудь примерном номере посмотрим, к примеру здесь будут номера с ремонтом все это застройщик у нас будет делать и сдавать, на данный момент срок сдачи у нас заявлен 4 квартал 23 но я думаю, что Небольшая легкая задержка у нас будет. Видите, идет усиление конструкций, проемов. Далее у нас э, электропроводка, выполнены структурные стены. Так на каждом этаже совершенно стяжка пола выполнена. И там прекрасные у нас огромные балконы. Напротив у нас строится резиденция. Действительно, я вам сразу же хочу сказать, этот отель «Волна» да, или «Весна», как вам больше нравится. Это у нечто уникальное. Вы даже себе не представляете, насколько это будет э, замечательное строение, с небывалым просто вот я вам отвечаю с небывалым размахом видите везде установлены тепловые пушки сейчас здесь сушат усиленно штукатурку не забываем то что у нас на дворе зима как-никак январь месяц и естественно здесь идут бригады снизу вверх сверху вниз видите штукатуривают выравнивают видите перегородки у нас делают в наших замечательных, прекрасных помещениях. И для того, чтобы у нас здесь все это удовольствие сохло, своевременно и без задержек, здесь вовсю везде работают тепловые пушки. Выходим на наш балкончик с видом на Сочи. С видом на Сочи у нас вот такой вот прекрасный вид. Замечательные виды на море. Если честно, я был удивлен, с четвертого этажа у нас уже видно море. Здесь вот, здесь вот именно в этой части будет огромный сумасшедший бассейн. Здесь внутри огромный плавательный бассейн, вот здесь вот в этой части. Фитнес-зал, детские комнаты, свое футбольное поле. Теннисные корты, дорогие друзья Это уникальный отель Это реально, я бы сказал, первый турецкий отель Мега интересный турецкий отель Даже какой турецкий, эмиратский Перенесенный в город Сочи Смотрите, да, все на уровне, высочайшем уровне Зданию, этому, конечно же, много лет Но не забывайте, как в советское время у нас строили В советское время умели строить И на самом деле этот монолит выдержит сумасшедшие нагрузки Еще, как говорится, как говорила моя бабушка, еще всех нас тут Переживет это здание в советское время бетон был вот такущий на арматуры была вот такущая и качество конечно же строительства было совершенно на ином уровне давайте еще раз посмотрим может быть какие-нибудь номера вот видим что здесь у нас открыто видим то что здесь на балконах начали стелить плитку на верхних этажах видим что керамогранит здесь у нас на полу уже устлан далее ведутся работы по фасаду видите прекрасные фасады работы. И это у нас наша резиденция. Это действительно наша резиденция. Это резиденция, объект по федеральному закону 214. И там у нас тоже ведется продажи, есть продажи. И на самом деле объект продается здесь в трех вариантах. Это давайте я вам немножечко вот так вот озвучу. Может на крышу подняться? На крышу тоже у нас будет инфраструктура. Сейчас постараюсь не полениться. Смотрите, на самом деле здесь у нас будет э, есть главное тело отеля, то есть непосредственно сам отель. Есть у нас резиденция, это вы видели ее вот там. И э, третье направление это line one. Выбирайте, где купить, для чего купить, для какой цели вы совершите, планируете покупку. На каждом этаже ведутся работы. Один выполнения работ везде да видите что везде у нас э, полно народу везде движуха и как бы везде шумят тарахтят с нашего отеля в любую сторону куда ни посмотри везде видовая характеристика здесь на крыше отеля планируется ресторан с панорамным видом во все стороны на море обратите внимание и представляете как здесь будет летом Восхитительный и даже прекрасные, если хотите Это всю территорию приведут Под стандарта 5 звезд Если честно, была бы моя воля Я бы этому отелю присвоил 10 звезд Потому что по всему тому, что здесь озвучено Это аналогов просто, если честно Здесь практически нет Признаюсь честно Так, ну пойдемте, ладненько Везде у нас фасадные работы ведутся Видите, везде люльки строительные И, конечно же, демонтаж идет Каких-то легких конструкций. Все демонтируется до скелета, до основания, до монолитного каркаса, до бетона, если хотите. По видовым характеристикам вы можете выбрать хоть вид в сторону Адлера, хоть вид в сторону Сочи. Благо, выбора у нас здесь хватает. Есть варианты на нижних этажах, есть варианты на верхних этажах. ну как правило, планировочки стандартные. Существует здесь несколько видов планировок. Это 21 квадратный метр, который мы уже ранее с вами видели. Следую Планировочка. Вот мы заходим, это у нас дверь Слева сразу же санузел, проходим прямо Сразу же видим у нас помещение И далее справа еще одно точно такое же помещение Что мы обнаружим? Мы обнаружим два балкончика и полноценно однокомнатный номер Полноценно идеально однокомнатный номер По, по видовым характеристикам в разные стороны, как правило, эти номера расположены на высоких этажах и замечательная видовая характеристика в разные стороны Так что, как говорится, выбирайте, уважаемые, что вам больше нравится То ли в эту сторону, то ли в ту Мне вообще совершенно без разницы Берите, дорогие друзья Если вам это интересно, существует беспроцентная рассрочка на 12 месяцев Вот, смотрите, точно такой же номер У нас солнышко сейчас с той стороны, санузел Этот номер у нас 46-48 квадратных метров И вот у нас еще один такой, видите, совмещенный Здесь у нас прекрасный, идеальный номер в противоположную сторону есть еще у нас такой номер 60 квадратных метров сейчас мы туда с вами пройдем и заценим его я думаю большинству из вас он тоже понравится это прекраснейший люкс. Смотрите, 60 квадратных метров. Здесь у нас место. Здесь у нас огромное место. Здесь вообще просто хоть футбол играть. Ну и непосредственно я уже за э, балконную часть молчу. Потому что если я открываю балкон, то мы видим вот такой вот огромнейший, нереальных размеров балкон. И выбирайте кому что нравится. Еще раз я говорю, я лично рекомендую вам каждому по карману выбрать именно то, что вам больше нравится. Ну, конечно же, люкс это круто, но хотя бы как минимум один малышок 21 квадратный метр, сам Бог велел каждому здесь иметь. У кого есть такая возможность? Ну, по доходности. По доходности, ориентировочная доходность, то, что я вижу реально, без прикрас, это минимум 3 миллиона рублей в год чистыми будет приносить номер 21 квадратный метр собственнику данного номера. Жить именно вот в этом отеле нельзя. Этот отель, это чисто, извиняюсь за вооружение, тупо, Коммерция. Купили, отдали в управление, сидите, кайфуете, бабушки считаете. Так что, пожалуйста, решайтесь, обращайтесь, мой номер знаете, давайте-ка спускаться и посмотрим, что там у нас дальше интересно. Кому-то нравятся высокие этажи, а кому-то нравятся первые этажи. Первые этажи немножко подешевле. Но сдаваться будут они, приносить пассивного дохода, но пускать чуть-чуть меньше денежек, я думаю. Поэтому есть целесообразность купить дешевле и сдаваться чтобы они сдавались чуть дешевле, чем верхние этажи. В общем, фишка. Первых этажей. Поехали. Смотрите, вот он у нас такой же номер 21 квадратный метр. Видите, санузел. Проходим далее. Естественно, застройщик в каждом номере будет делать ремонт. Ремонт под ключ. По стандартам, вообще они делают все под стандарты Редисона. Как есть. Ну, на самом деле, посмотрим, какой ательер на выходе здесь окажется. По причине того, что сейчас все это занимает, э, пока на данный момент, на данном этапе согласования. И строятся они все равно по всем современным канонам. Далее, это вот у нас тоже, это наш балкончик. И далее, вот это дополнительное, это наша терраса. Не круто ли, а, дорогие мои? Наша вот такая вот терраска. Красота. Круто. Прекрасно иметь э, номер в отеле со своей собственной террасой. Так, там фасадные работы могут вестись. Отходим. На первых этажах здесь у нас идут номера с террасами. Террасы это божественные, террасы это прекрасно. Это дополнительное ваше пространство. Самое главное, что вы платите только за полезную площадь при покупке номера, а за террасу вы не платите. Грубо говоря, вон те 9 квадратных метров вам просто в подарок, бонусом. Вот так вот просто... Подарили. Поэтому, дорогие друзья, первые этажи тоже очень интересны. Уважаемые телезрители, смотрите, как активно строится данный проект. На самом деле, если они будут все точно так же продолжать теми темпами, как сейчас все это удовольствие происходит, то я, в принципе, ни разу не сомневаюсь, в том, что они успеют до конца года. Тем более, что все монолитные работы выполнены, а демонтажные работы тоже выполнены. Осталось, как говорится, просто намазать губы, сделать ремонт в номерах, облагородить территорию и сделать фасад. Все. Уж за год это можно успеть без проблем Я думаю, вы со мною тут уже согласитесь Еще раз о проекте Это современный отель На территории города Сочи В Адлере, если быть конкретнее В 100 метрах от моря Но если быть конкретнее, 50 Есть номера разных площадей От 20 квадратных метров Именно мы говорим, если о головном отеле До 60 Далее, Далее. Также у нас есть номера с террасами Номера будут превосходные Вы их уже видели, я думаю, ранее в моих видео Если не видели, просто напишите Шоу-рум, презентационный номер Отеля «Волна весна» И три буквы «ЮДВ» Это я Благодаря этому вы спокойно находите меня Здесь будет все Здесь будет одних только бассейнов 9 штук 6 ресторанов Система а-ля карт Су Супер всевозможные детские комнаты Развлекательные комнаты и вообще просто термальные зоны, сауны, хамам. Тут только на одно озеленение затрачивается сумасшедшая сумма денег. Представляете, тут планируется сделать сумасшедший сад, благоухающий круглогодично. Разными цветами, разными запахами и, конечно же, разной цветовой палитрой. Здание, видите, у нас уже... Выполнены остекления полностью от начала до конца Уже фасадные работы у нас Видите, по фасаду буквально осталось немножечко И вовсю, и с той стороны, и спереди, и сзади, как говорится, и сверху вниз Куда ты не посмотри, везде полно строителей, везде ведутся какие-то работы Цены, минимальные цены у меня здесь есть Начиная от резиденции, которая у нас вот по левую сторону мою Это на месте бывшего аквапарка У меня там цены минимальные, от 600 тысяч рублей за квадратный метр найду Далее, смотрим направо в головном отеле у меня минимальные цены от, 4, от 14 миллионов рублей. Далее, если посмотрим туда, за наше здание, там у нас будет Line One. Там у меня, дорогие друзья, есть вариант от 10,5 миллионов рублей. Это очень дешево для данного сумасшедшего проекта. Когда объект достроится, мы здесь увидим минимальные цены, я думаю, что минимум 1 600 000-2 миллиона 000 000 рублей за квадратный метр. А, как говорится, этот годик пролетит очень быстро. Как известно время летит быстро за временем не успеть но вы можете успеть взять здесь или в рассрочку или приобрести выгодно номер для пассивного дохода для постоянного места жительства или для сдачи вариантов блага у нас здесь хватает дорогие друзья мой номер восемь девятьсот восемнадцать восемьсот вы отсюда уезжать не захотите потому что это город в городе предложение уникальное когда достроится все, вот знаете, с воздыханием м -м, такая красота, но м -м, дорого А сейчас, дорогие мои, это еще даром Даром, потому что, ну хорошо, не даром Вот так скажем Это м -м, как минимум в половину от того, что Это будет стоить на выходе Так что мой номер 8 918 880 0747 Звать меня Дима ЮДВ Мы на Первой береговой, 8 гектаров земли В Адлере, у самого моря в наикрутейшем отеле весна. Волна. Жду звонка. Увидимся. До скорой встречи, дорогие друзья. Кому нужна информация, пишите, звоните. Ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока. Примерно вид с высоты птичьего полета. Это визуализация, хоть она немножечко и неверная, но суть до дела, можно понять. Вот так, если обратиться и посмотреть сверху. Это у нас гостиничный комплекс. Это резиденция. Это Line One. Поэтому выбирайте вам здесь бизнес, жить постоянно или жить здесь. Где вы выбираете, моя задача вам максимально все это показать, а ваша задача выбрать. Поэтому, дорогие друзья, проект уникальный, решайтесь, давайте выбирать, покупать и наслаждаться покупкой вместе.